Собственно, всем здорово, друзья! Сегодня не будет никакого курса, так как готовлю для вас хороший материал и выйдет он на следующей неделе. А расскажу я вам сегодня, как и обещал вот в этом вот посте в Telegram, о своей основной работе и о своем заработке в интернете. Много на самом деле в личку пишут и обо всем расспрашивают, в том числе и о личных каких-то делах, собственно, поэтому созрела идея записать такой ролик. Бывают пишут те, с кем мне действительно очень интересно общаться, Бывают, спрашивают «расскажи, пожалуйста, как заработать ничего не делай» или «как заработать с нуля». На такие вопросы я отвечаю не очень охотно, но также я благодаря этому каналу познакомился с очень интересными людьми, у которых я чему-то научился и это очень клево. Я на самом деле убедился, что когда ты делишься ценной информацией, не преследуя корыстных целей, то ты получаешь в два раза больше. Если ничем не делиться, то как мне кажется это приведет к застою и вы не сможете развиваться, это большая проблема многих. Информация это вообще одна из немногих сущностей, которая отделения с кем-то не становится меньше. Но если ты постоянно боишься, что другие будут знать больше тебя, возможно ты в своем развитии как раз таки остановился. В этом видео я не буду показывать свои заработанные миллионы чем-то хвастаться, как это делают типичные продажники. Они же инфо цыганили или попросту пиздоболы. Они это все делают только ради своей наживы. Мне хвастаться, к сожалению, пока что нечем, так как никакие миллионы я не зарабатываю. Ну а теперь, что касается моей основной деятельности. Я как-то пару раз заикался, что работаю в магазине радиотехнических товаров, но это мой не основной заработок. Зарабатываю я там в среднем от 25 до 30 тысяч в месяц, работаю я там контролером, это тот человек, который занимается приемкой, отгрузкой товара, пересчетом, в общем, слежу за всеми отгрузками, приходами и так далее. В свободное время еще можно продавать товары и тем самым увеличивать свою зарплату. Зависит она от того, насколько магазин выполнил план и от того, сколько личных продаж ты сумел сделать. И на основную работу у меня уходит, как вы поняли, основное время. В то время как в онлайн среде у меня получается зарабатывать чуть больше, при меньших затратах времени, сил и самое главное, я получаю от этого несказанное удовольствие. В сети я зарабатываю уже почти год, точнее пытаюсь заработать почти год, но какой-то ощутимый доход начал получать месяца как три назад. Как на чем и сколько у меня получается и не получается зарабатывать, об этом немного позже. А сейчас я расскажу, почему я не ухожу со своей основной работы, так как назревает, в общем-то, вопрос, почему, собственно, если тебе так нравится работать дома, да, и вроде как и зарабатывать, получается больше. И работа, в общем-то, основная, не самая престижная. О чем, собственно, жалеть? Почему бы все время, затрачиваемое на работе, не направить полностью в заработок в интернете? Ну, начнем по порядку. Во-первых, я всегда очень боязно отношусь к переменам, всегда чего-то боюсь, непонятно чего, правда. Это моя ошибка, с которой я стараюсь бороться. Как знаете, если играть в Киев-Тигры, там нужно прокачивать свои скиллы, и вот этот скилл у меня как раз-таки не очень хорошо развит, и я его прокачиваю. И по-моему, у меня вот последнее время это начинается получаться делать так как я все-таки решился от, оттуда уйти с этой основной работы. Но сделаю я это через пару месяцев, только так как сейчас предстоящие два сезона там можно очень неплохо подзаработать и уже с спокойной душой можно уходить. Заработать за месяц примерно по моим сырым подсчетам 1070, я думаю, там получится, так как у нас в области как, собственно, и во многих других областях. 3 июня, то есть в понедельник, отключают аналоговые телевещание, и все люди будут покупать цифровые приставки, они же ресиверы. Об этом способе заработка я, кстати, подробно рассказывал в этом видео, как можно заработать, продавая цифровые ресиверы. Ссылка на это видео будет в описании, так что, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Так вот, после того, как пройдет сезон, я с чистой совестью уволюсь, так как там особо перспектив развиваться я не вижу. По поводу моего заработка в интернете, с чего я вообще начинал? Начинал я обучаться по курсам, которыми я делюсь с вами бесплатно в своем телеграм-канале. Я точно так же учусь вместе с вами, и какого-то супер-секрета заработка в интернете-то вообще нет. Помню, когда только начинал, было это ровно год назад, Решил я попробовать заниматься товаркой В ролике Трансформатора я тогда увидел интервью с чуваком Как он рассказывал, что начал свой товарный бизнес всего с 14 тысяч На 13200 рублей он купил товар и 800 рублей закинул на рекламу в директ И у него типа все там получилось, все поперло Сейчас у него сеть магазинов с детскими товарами, с миллионными оборотами Я такой думаю, ну все, это мое, это прям мое У меня как раз на тот момент было что-то 1020 свободных я думаю, вот, у него было всего 14, а у меня целых 20 тысяч для старта, так что думаю, если у него там сейчас несколько лямов получается делать, то я со своей стартовой двадцаткой-то по-любому буду как минимум сотку делать. Мне это в принципе хватит. На тот момент я очень фанател по трансформатору, думаю, Димка фигни-то не посоветует. Так что, думаю, надо делать, делать товарку Всему начал обучаться по абсолютно сам Состоял во всяких группах ВК по товарке Читал, все узнавал, потом выбрал нишу Ну, думаю, если человек в ролике трансформатора стартовал, когда у него было 14 тысяч в кармане Стартовал на детских игрушках Я думаю, зачем придумывать велосипед, а буду-ка я тоже заниматься игрушками ну, думаю, недельку где-то я про это, про все почитал, выбрал товар. Это был детский конструктор робот Соллер 14 в 1, как сейчас помню. На тот момент это считался трендовым товаром, который много кто продавал, прям он нормально так заходил. С горем пополам скопировал лендинг. Вот этот курс я, кстати, за свои деньги приобрел и по нему учился тырить лендинги. Кстати, курс реально очень клевый. Там прям все очень круто и доступно объясняется, как можно стыбзить почти любой лендинг. И кому надо, то можете скачать его в моем телеграм-канале. Ссылочка, как всегда, в описании. Так вот, скопировал лендинг. Нашел на дроп 24 этого робота, так как закупать я его не хотел. А чтобы быстрее решил все это дело по дропшиппингу продавать. Просто оставлять им заявку, адрес получателя и они сами доставляют товар до заказчика. То есть сначала им оплачиваешь стоимость робота, у них он стоил 390 рублей. А все что сверху уже твое. Я продавал его по-моему за 1790 рублей. Дальше нужно было где-то трафик брать на этот лендинг. Посмотрел что-то краем глаза, как там сделать рекламу на маркет платформе ВК. Написал текст какой-то совершенно банальный, типа покупай, покупай, акция, клевый конструктор для вашего малыша. И все, короче говоря, закинул на рекламу ВКонтакте в Маркет-платформу 2000 рублей и начал размещать свой продающий в кавычках пост, потому что он нифига на самом деле не продающий был. Начал размещать пост в группах с аудиторией, где сидят мамочки. Там всякие «мама в декрете», «идеальная мама» и все такое. Разместил пост где-то в 10 групп, где реклама стоила по 150 рублей, по 200, по 250 и начал ждать, ждать заявки. Я думаю, ну вот сейчас попрут звонки, уже приготовился, написал скрипт, как правильно с клиентами разговаривать. «Сижу, жду». Ну все, смотрю, первая заявка прилетает на почту, буквально прям минуты через три после того, как рекламу разместил. То есть там человек в форме заявки на лендинге указывал свой номер телефона, имя, фамилию. Ну вот, в общем, оставляет мне заявку некая Елена с Санкт-Петербурга. Перед этим я предварительно подготовился, закинул на телефон рублей 200, чтобы звонить клиентам. Звоню я этой Елене. Елена, здравствуйте. Вы тут оставляли заявочку у нас на сайте, верно? Конечно, верно. В общем, рассказал ей про этот конструктор. Она говорит «Все, робот-пушка, беру». Я говорю «Скажите фамилию, имя, отчество, адрес проживания, индекс и в течение двух недель вам наложенным платежом придет этот супер-мега-робот». Начинает она мне это все диктовать, и тут бац, связь обрывается. е моё Смотрю, деньги на телефоне кончились, а звонил я в великий город Санкт-Петербург, а это оказалось не так-то дешево, и я просто в панике сижу. е моё что делать? Быстро захожу в Сбер онлайн, пополнил телефон еще рублей на 200 и перезваниваю. Ага, денежки еще дойти не успели, а в итоге получилось так, что я этой Елене скинул просто обычную попрошайку с просьбой перезвонить. И что вы думаете, Елена мне сама перезванивает?» Я говорю ой Елена что-то связь оборвалась Ну в общем продиктовала она мне все эти данные Все хорошо Елена ждите Мы с ней попрощались Вот такой вот неудачный первый опыт у меня был Это я рассказал к тому Что на начальном этапе В любой нише вы будете ошибаться И ошибаться очень глупо это 100%, поверьте мне на слово. Даже в каких-то примитивных вопросах, не имея опыта, можно вот подобным образом затупить. В общем, тогда при затратах на рекламу 2000 рублей я получил всего 3 заявки. Продавал я этот конструктор за 1790, как я говорил, и в принципе тогда был у меня небольшой плюс. И даже, кстати, потом еще где-то через месяц, когда уже сайт слетел с хостингом, мне Елена, которая была моим первым клиентом, на телефон уже СМС написала, что Кирилл, ваш сайт не работает, конструктор ваш получила, очень понравилось, хотела бы заказать еще. И еще один конструктор я ей отправил. Потом я начал продавать magic треки, мини проекторы с инстаграм продавал какие-то женские сумки и везде как-то удавалось выходить в небольшой плюс. И я сейчас начинаю понимать, что мне на самом деле очень повезло, так как я писал достаточно примитивные продажные текста, бесплатные картинки скачивал и это было с собственно, моей связкой. По сути, с таким подходом я должен был сливать весь рекламный бюджет но как-то так повезло, что удавалось не только отбить рекламный бюджет, но и выйти в небольшой плюс. И потом я уже начал по курсам учиться писать грамотные продающие текста, делать картинки и уже начал понимать, что нужно тестировать разные связки на каком-то небольшом бюджете. И на ту связку, по которой, грубо говоря, было больше всего переходов, заливал основной бюджет и так профита получалось уже немного больше. В среднем 1020 получалось вытягивать уже с арбитра. И с дропшиппинга я полностью тогда перешел на арбитраж и лью трафик на партнерки. Но это отдельная история, о которой в одном видео не рассказать. Это что касается одного из основных источников дохода на данный момент. Также, когда остается свободное время, я зарабатываю на различных схемах. Это как бы тоже отдельная история. История. И их плюс в том, что по многим из них можно зарабатывать вообще без вложений. Если хотите, допустим, попробовать себя в арбитраже или еще где-нибудь, где без стартового капитала лучше не соваться, лучше попробуйте заработать на какой-нибудь схеме. Они все находятся у меня в приват-канале. Кому интересен заработок без вложений, то welcome в мой приват-канал. Подписка стоит 990 рублей. Но есть и минус заработка на таких схемах. Ну, по крайней мере, для меня минус. В основном по схемам нужно выполнять рутинную работу. Лично меня это очень сильно раздражает, бесит. Я говорю не про все схемы, конечно. Есть те, которые более-менее автоматизированы, но все равно им нужно уд уделять какое-то время. Я как бы стараюсь уделять больше времени сейчас арбитражу и изучению, например, каких-нибудь интересных курсов. Но когда денежков совсем нет, то я работаю по платным схемам. Все эти схемы я выкладываю, как уже говорил, в своем приват-канале. Так что по этому поводу, если что, обращайтесь ко мне в ЛС в Телеграм. И также есть еще один э, источник дохода. Я работаю по своей авторской схеме, которая в этом месяце, как бы это странно не звучало, принесла мне аж 50 тысяч рублей. Это, наверное, сравнимо с кнопкой бабло, так как на настройку этой схемы уходит около 2 часов и, наверное, в неделю еще около 1 часа я ей уделяю и получается вот такой вот заработок. Работаю я по ней уже где-то полгода. В этом месяце мне на самом деле повезло, поэтому получилось заработать на ней 50 тысяч. А так в основном 1015-20 доходов в месяц выходит. Связана она с YouTube. Рассказать ее всем я, к сожалению, не могу, так как работаю я по ней один, и она, я так подозреваю, что боится масштабной конкуренции. Возможно, в будущем, там когда-нибудь соберу обучение, максимум человек 10, и на этом, собственно, все. Также из доходов в этом месяце у меня стартовала продажа подписки в приватный канал «Планета Информация». Всего было продано 20 мест, 12 человек успело купить по акции за 777 рублей – это 9324 рубля и 8 мест по 990 это 7920 рублей в общей сложности получается 17244 рубля в общем этот месяц у меня получился рекордным со всех источников дохода удалось заработать больше 100 тысяч рублей что для меня является очень неплохим результатом вот такое вот видео получилось друзья ставьте лайк и пишите комментарии если вам понравилась эта рубрика назовем ее отчет о доходах пишите в комментариях стоит ли продолжать снимать такие вот отчеты и я с радостью буду с вами этим делиться на сегодня это все переходите по ссылке в мой телеграм-канал планета информация там очень много интересных и полезных вещей увидимся в следующих видео всем пока